Так, друзья, всем песом Макс Рис. Тут один из подвох, потому что я изменил нового персонажа. Именно ты узнаешь, я тебе ничего не скажу. Просто буду играть, так и соври. Это все. И тактику возможно стрельнуть. Значит, явно персонаж подобавил. Ну, ну вы его видели, конечно, в роликах. Хм. Он такой. У него больше силы, между прочим, у него больше силы. И у него меньше это пешки от опыта сна же А если ты знаешь что отлично если ты знаешь что скорость, я скоро расскажу, конечно про них когда вообще фокусе он пустил казарму как наш напарник он башнис думаете hm. ты ты, что я буду щаса? да щаса hm. ну только в атаку лоблина самая любимая тактика какая происходящая Здесь. Позватье понятно. Ну ладно, лучница, чем больше выно, конечно же шикосно шикосно Давай, оп, Так, смотрим, у нас есть пробок. А если пробок? Стоим здесь. Стоим здесь. всего одна лучника есть. Дальше тем самым мы берем еще одну трубу к замку, чем лучше, конечно. А лучше уже заметили, что у меня я, с ним поехал. Видите? Это у него сил больше, а то это вам магика у него было меньше давай его возьмем блин ну так ты идеал культис нажимает мы тут будем признать пока что призывает призывает учениц то из них сильнее я не знаю но это чуть-чуть сильнее почему здесь нет как думаете не башни построили я как-то повайваюсь слушайте что вы давайте регенерацию включим сюда вот отлично сюда иди что-то скрывает строишь нет отступи уже тут я конец Давай, давай, давай. эти его Все, вырубил. Что ты скажешь? Скажешь наверное нет. Скоро не поздно. Фарбол. Конечно не нужно идти Все, нужно идти. Тоже такой такое же, посочка. <сосим> а, там у меня котик. Все, давай. Давай. Отлично. Все, рубаем. Даже призываем. Вот и было отлично, все ушло. Все, все котик, к он кое чем будет здесь, по-моему, может быть еще. <сёх> Найка, ну, поищем <пенчем> здесь там? Нету <сёх> здесь какие. Здесь. Тем самым хочу кое что новое построить. На метро одно. Мне тоже. Должен... <сёх> <сёх> Потому что я его нашел построить. Все огонь его. Может быть лашь. Барбони тем самым четыреста. где-то он там был, как-то. Здесь лучше, конечно, я то не было, не нужно было бы его убрать, конечно, если у нас уже есть атакующий так, сказать, не рассчитался. Ну, ладно. Да, придется да? Okay. сюда идем, на этого орка. Лучше на снайперов, чтобы сразу долбать. Ну, а, очень сюда. убиваем. давай снайперов тоже. Может, Немножко гранатимы сильнее. Знаете что делаем, что... Как будто что-то за буря может копать. Надо так выйти все. Капец. блин. Да. Дальше вот тут их нужно вырубать. Вот это вот. Может войну гранатимы сильнее становятся, если что это мы называем доходность его Все, помощь сюда нужна помощь жизнь сейчас убьют в общем значит давай дальше сам Я пока что раздвинусь 20 буду дальше сам дело в том что ты не тачишь блин нам будет идти. что, тоже смысл поставить. Дали бы он не тоже лечили. Так, даже не хватает. маны. Очень странно чего. А, вот что. Я так тут не чего делаю. это а, не помру. Типа-тика-тика. Ну, они вообще какие да, Если... Все, Все дальше поехал по маслу, отлично. То, что я хочу по маслу. снайперов. А я оставляем шахимат, но ну, получится, конечно, первым средством, на замок. здесь, с Теймин. Всё, Ну, в принципе, можно ну, атаковать. Только дело в том, что нужно э -э дьявола брать. арбола вот нету. Ну, но нормально, нужно быть и это отлично. Пойдется впереди, мы быть, сзади. Иковербол, наводить. Может быть, паруб, новая фарбол так, он же тоже подальше, что уже не подаст Хорошо, войска. А, знаете, мы, наверное, прям его ну, прям в дом. Прямо давайте в точку он пойдет. Все, давайте фарбов. Все сюда идем. Да, там такой, держись на чувак, скоро я времени. Я его там попа наделаю, и все. Скоро выглядим, безряды сделал. И прикрыл свою спину. Блин. а блин конец <мышл> атака давайте атака на всех его можно. Ну, что как там вот сегодня атака <мышл> держись чувак из такой дизь, дизь, дизь, дизь, дизь. сейчас убью его О, у тебя тебе помощь идет от моих как-то там а нет нас убивает такое по хм. так думаю, что еще, еще. еще. вас а так уйдем а, Такую мобой. Странного указания. Защищаться. Ну все, победа. Отлично. Потом боя 10 минут, прям точь, -точь. Так, я тут активность 232. 38. Всем удачи. И... пока.